В общем, если интересна строительная тема, интересен финансово управленческий учет, обязательно подписывайся на мой канал, ставь лайк этому видео, обязательно нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, поехали. Ну что, первого Николая тогда будем ну, смотреть. Так, ну это Николай, ну расскажи пару слов там, это ну, прошло не, не так много времени, там у тебя может вопросы какие-то возникли, что уже ну, начал делать? А, да, вопросов, в принципе, немного, но, а, в принципе, получилось, что я, когда начал пересматривать опять финансовую модель, mm -hmm. я понял, что я облажался, когда мы делали расчет, потому mm -hmm. что рентабельность продаж у меня получается не 60, а 30 процентов. Потому что материалы и рабочая сила у меня тоже забирают. То есть у меня подрядчики работают, у них в принципе фиксированная стоимость проекта. Вот. И когда я актуализировал тоже цифру за кредиты, у меня 21 тысяча в месяц. А, то есть, то есть прямые да, затраты у тебя получается 21 тысяча в месяц? Применные это только в... по кредиту содержания. А я еще остальных там вписал, которые я, мы упустили, да, я прошелся по ним, посмотрел. Ну то есть еще а, добил, конечно, да? Что... У тебя больше получилось? Да, ну то есть получается, если я делаю три работы в месяц, у меня минус 16, кажется, там получается. Так, а у тебя средний чек же 10 тысяч, да, ну, получается. Был, был 10, я пересчитал, я просмотрел, я был ошибся в этом плане, потому что сейчас на самом деле последние три месяца мы делаем проекты, которые еще больше стоят. 25. То есть у нас минимальный проект ну, 25. А проектов ты сколько делаешь? Сейчас на данный момент три проекта. То есть там печаль-печаль А вот эти все такие же остались, да? Ну, 6, 2, да, 2, 8, 5. То есть, у тебя итоговый документ вообще минус, что ли, получается? Минус 16 тысяч. Да. Нифига. Да. Поэтому так и получилось, что в том году я минус сотку, когда залез. То есть неудивительно, почему. То есть, и я понял, в чем проблема еще тоже. Угу. А, у нас объекты. Из-за чего так происходит? Они у нас еще и растягиваются. Uh -huh. То есть у нас может быть... У нас есть, которые идут неделю, есть, которые идут а, там два месяца, например. Uh -huh. а, вот. И тоже это печаль. Я, вот. я понял. А ты встречи, ну как у тебя? Ну у тебя все равно, то есть встречи, даже... Встречи... У меня не получилось сделать встречи, но вчера я созвонился с двумя билдерами. Сегодня я с одним встречался утром. И вчера я созвонился с одним, которого попросил... Короче, все возможные контакты, которые есть, чтобы он нам скинул других билдеров, и чтобы нас посоветовал тоже. А билдер То – это есть, твой клиент, текст... да, получается? Как он переводится, билдер? Билдер – строитель. Ну, как девелоперы, uh -huh. в принципе. То есть тебе с ними надо встречаться, да? Да, причем мне надо искать таких, которые решения принимают, потому что есть у них менеджеры на проектах, которые, в принципе, решения не принимают. Но они, как бы, хорошие. С ними, если поговорить, то можно прийти потом и главное, если их заинтересует. Uh -huh. А я понял. Так, а у тебя, исходя из этого, то ты что, ну, как бы те же, ну, три – это очень мало же, да, ну, чеков в месяц? Вот, да. но вот мы просчитали в прошлый раз, что если я делаю две встречи, то есть я, во-первых, повесил конвер понизил конверсию заявок uh -huh. заказ, потому что на самом деле тяжело будет каждого третьего закрывать. То есть мы закрываем, грубо говоря, каждого пятого, uh -huh. Um, и, ну, надо также держать тот же самый тот же самый расклад то есть э, как его назвал 15 мне или республики и, и ребятам по одной а ну если 15 мы выходим в хороший плюс нам надо да нам надо перешуршать весь год то есть при том, что 22 рабочих дня по три с половиной. Это как раз получается, если я делаю две встречи и они делают по одной встрече. Ну да, да, да. У меня вот эти фрагменты продавец. Ну окей. Так, если ты вот. получается, ну вот это все сделаешь, то получается. Все нормально для начала. То будет 61 тысяча. Ну да. Угу. Ну, Окей, okay. это... а смотри, ты получается, ну, ну, ну как бы сделал, получается, ну созвонился. Ну да, это я, я не прописал. Что... С, с билдером, да? Билдер. Ну да, да. Ну, неважно. Взял у него контакты, да? Или что, как там? Нет, это тот, тот, с кем я работаю. То есть я ему позвонил и попросил, чтобы он рефорс, ну, посоветовал другим, и я у него попросил контакты других билдеров, строителей тоже. А он уже дал эти контакты? Нет, я сегодня с ним еще раз буду позваниваться, потому что это вчера было после обеда, я не знаю, может он не отреагировал. Окей, а ребята у тебя уже встречаются или как? Один встречался, второй тоже встречался, но он, второй встречается только пока с теми же, с кем он уже встречался. То есть он обрабатывает те же лиды, с которыми до этого работал. То есть тот, который на полной комиссии, он именно встречается с... А ты с ним поговорил? С лидами. Что надо одну встречу в день делать? Нет. Честен. Плохо, конечно. Эм. Со, со вторым поговорил. То есть э, я объяснил, что все, что они должны делать, это ми минималь, минимально... Я, я им сказал, что им минимально надо две встречи делать. То есть на крайняк, если она проваливается, чтобы они хотя бы одну выполняли. Две встречи. Да. То есть это готово, да, уже получается? Да, это готово. То есть я получается забрать контакты у других, ну, у вот этого клиента, да, своего других клиентов и поговорить да, с тем, да. что нужно сделать там две встречи, в день, встреч, да, чтобы правильно. одна была стопроцентная. Вот. А этот сколько да. контактов тебе ну, даст? А, не знаю. Ну, примерно Говори, говорил что двух к двум он нас уже рекомендовал я и эти типа, пока два попытаюсь выявить а, ну и дальше он у него он мне не посоветовал предыдущую компанию с которой он работал я знаю что они в принципе большая но видимо у него какие-то с ними не очень отношения поэтому он так отклонился от этой темы а где еще взять и получается вот смотри чтобы ты понимал а, тебе нужно ну, да, 75, 75 контактов, у тебя там, ну, ну допустим, твоих есть там штук 20, но тебе все равно еще 50 нужно контактов где-то найти. Да. Объих а можно... Ну, это по городу надо бегать и пускать. но помимо того, что Ну, я не знаю, есть, наверное, какие-то списки строителей, но, наверное, надо просто ездить, встречаться. Но лучше вообще найти базу там, ну, 100 контактов. Ну да. Ну, Слава, и, и просто, идет. ну, просто ездить по городу, да? Да. И, ну и заезжать к строителям. Правильно? Ну, допустим, посмотреть вот там до у нас во вторник следующий. Да, ты можешь, ты, в... ты можешь заехать а, к восьми строителям? Ну, к Восьми или... когда? До вторника. До вторника. До вторника. Скорее всего нет, я я буду стараться, я постараюсь. У них завтра у половины выходной, завтра этот. Ну смотри, надо, чтобы ты точно мог, допустим, к 6 тогда или к 5 там. А, тогда а, к 4 по-любому. То есть okay. э, насчет. Да. Это я смогу это потратить в субботу и понедельник на это. Ну и вторник, по возможности уже. Но ну, тебе надо, то у тебя, ну капец же, там ситуации. Ну, как Конечно. тебе надо закрыть, закрыть, я, закрыть. Я, это я понимаю. Сори, я... Это, вот с этим тоже тогда, покупаю. вот с этим я тоже тогда, ну, как бы, ну, с этим тоже. Найти базу, ну, тоже до вторника. И забрать тоже до вторника. Ну, все попытки сделать. Да. А у Питера ты 2% не убирал? Нет, там сложнее ситуация. У нас сейчас решается вопрос, если он вообще будет работать или нет. То есть... Короче, он не закрывает. То есть мы его спонсировали своеобразно лидами, а он их... Окей, ну ладно. ну Там мы вопрос специально ставили, что это такая подвешенная ситуация. Да-да-да. Вот, Патрик, ты сделал, да? То есть вот это одинаковое же, да? Да, с ними я А то есть это вот она и есть. То есть мы вот это можем удалить. Петр еще, ну, как бы еще не готова, да? Да, вот с ним вот решаем вопрос. Ту -туру, ту -туру. Ну, окей, ну, смотрите, тебе нужно по-любому выходить на две встречи в день, чтобы они тоже по одной встрече делали. Ну, и базу контактов подумай, где взять. Ну, я думаю, ну, как, есть... Да, Типа два ГИСа у вас что-нибудь есть такое? Дубль ГИСа, вот у нас карты там, справочники там? Я не знаю, но что-то, наверное, есть, скорее всего. Угу. Не может не быть. Ну, я это все, я, я, я найду. То есть, ну, у тебя актуальная картина, получается, ну, минус 16 тысяч, ну, как бы ты долго так не протянешь же. Ну да, я знаю, месяц-два максимум. Угу. Это, это если при хорошей ситуации. Ну, я понял. Потому что в этом то и проблема, из-за чего у нас кредиты переваливают, из-за того, что я по своей глупости пытался перекрыть это не решением проблемы, а я, поиском. Я понял, понял. Финансирования. А еще смотри, еще у тебя ну как бы одна задача всплыла, то что ну, проекты длинные, то есть как их можно ускорить? А, ну во-первых пару бригад назначать на один и тот же объект то есть грубо эффективность повышает за счет этого еще один нюанс это но ну, зависит от стоимости проекта у нас есть проекты где мы делаем один дом например я не знаю, как углубляться в это. Грубо сайдинг. Мы его можем сделать за неделю. Uh -huh. Потому что есть материал э, у дистрибьюторов, и мы можем это сделать по скорости. И там быстрый оборот идет. То есть мне, я в принципе понимаю, что мне, скорее всего, такие проекты, наверное, лучше всего сейчас найти. Это которые краткосрочные и у которых маржинальность будет. И примерно там по 5000 на проекте можно зарабатывать на одном. И мы таких можем делать по два в неделю. Ну, то есть, ну, как бы, ну, найти проекты, ну, я, Крочные. ну, сайдинг назову, в кавычках, сайдинг. Да. Ну, чтобы быстро деньги это сделать. А вот смотри, у тебя один сотрудник, получается, на окладе сидит, который получает... 4800. Да, Что? вот 4800, а второй то же самое делает, да, он просто процент получает, правильно? А, нет, а, тот, который просто процент, он не заинтересован в выполнении работы, то есть он просто ее продает, а этот, который оклад получает, он а, следит за выполнением проекта постоянно, то есть он заказывает материалы, доставляет их. А, то -то, а он типа прораб он еще, я понял. Да. Я понял. Ну окей, ну ты думаешь его уволить, да? Не, не его, того, который на комиссии, потому что, а, я понял. короче, он встречается, он сливает лидов, грубо говоря, то есть, при том, что он все равно на комиссии сидит, мне невыгодно ему отдавать лиды, он, он их не закрывает, то есть, какой, какой смысл, а, а ездить он вот так вот, как встречаться, он не ездит. То есть, ну, до этого не ездил. Я с ним еще поговорю на эту тему. Но мы две недели назад про это разговаривали с ним. Это кто поставил Он, вот это... эту штуку? А, я. Потому что там было, когда мы обсуждали, была десятка написана. Я так пересмотрел. То есть, в принципе, мне 21 надо платить еще. И там есть варианты это уменьшить, растянуть, но это тот факт, который есть. я понял. Ну, те, ну, смотри, тут как бы, ну, постоянные, ой, да, постоянные вот эти затраты, их же никак не снизить, да, получается. То есть, ну тут Но все. Ну, вот уже... эти только 21 тысячу, ее выплатить можно. Не, ну то да, есть да, у нас... да. Ну, я имею в виду, вот в целом-то ее никак. Вот это вот, ну, уже эффективная модель, да, получается, у тебя. Да, да, то есть э, там все, в принципе. Тебе очень... надо сейчас, получается, ну, как бы, максимальное количество встреч сделать, чтобы продать. Э, и это. И тогда ты выплатишь кредиты, у тебя, ну, как бы, минус 16 даже автоматически перера... ну, перерастет плюс 5 тысяч, ну, плюс 6. У меня, получается, на ежемесячной основе, если я вот эту 21 тысячу плачу кредитов, uh -huh. я за три месяца эту сумму должен помень... понизить до где-то 5 тысяч. То есть, в принципе, у меня после двух месяцев останется всего лишь там 5 тысяч кредит выплаты. Uh -huh. Uh -huh. То есть у меня очень увеличится грубо говоря мой заработок за счет сокращения кредита ну да то ну есть да. такая уже будет то есть если там 21 поменять там на 5000 например мы, мы увидим что там будет грубо лишних 15 ну да плюс ну, плюс 16 будет да. Но ну будет, да, да. Но будет плюс 16 а тут то будет как бы 0 если три сделки сделать ну да. Не, ну три это не вариант вообще, это я прекрасно понимаю. То есть, ну что... да, да. Но тебе на физически свои, это, ну, как бы свое время и внимание как бы поменять на встречи и это принесет тебе денег больше. Это да, это я понимаю. Но у меня вот как бы сейчас ситуация тоже. Вот этот проект менеджер, который а, отвечает за выполнение проектов, он пока еще входит в струю, он только вторую неделю работает. И мне надо ему передать весь этот геморрой, грубо говоря. Ну да, да. То есть мы Но ты, получается, сейчас... же ему передашь, и как бы ты же ну, свободнее станешь. Ну да, да. Вот я сейчас над этим работаю. У меня. Мы сегодня с 7 утра с ним сидели, уже все объекты обсуждали, и завтра опять будем. То есть, и потом будет легче. Чуть-чуть. Я поэтому задачи, вот которые я там тоже для себя прописывал, вот там. Которые задачи, которые мои или незавершенные задачи, я тоже там кучу писал насчет того, что угу. надо переводить то, чем я занимаюсь, и то, чем на самом деле должны другие заниматься. Это, короче. Угу. Я там тоже немножко удивился, сколько я лишнего делаю. Хотя для этого есть люди. Ну да. Те же, которые у тебя уже сейчас есть, правильно? Ну да, но они как бы начинающие, скажем так. То есть они не во всем курсе. Ну, как бы, ну ты же можешь повлиять, в курсе они там будут или нет. Ну, все логично, да. Я просто на это время трачу, да. Но тебе надо их лучше их учить, ну, как бы тут больше времени ты потрачено но зато ты их научишь. Нифига, у тебя 21 дело, как бы у тебя каша в голове по-любому. Ой. Я с ней просыпаюсь и с ней ложусь. Ну да, тебе вообще, ну, желательно ставить, ну, дел 5 каких-то. Ну да. Вот так. А ты, ну, как бы я, да, оставил там? Ну, да. Как бы, это тот, кто должен делать. Или за что как бы там, я, это то, что я должен отвечать, как бы, скорее всего, пока. А, то есть... Угу. Там ну, тут финальные знаешь, задачи, 3... да, получается, только? Да, за эти задачи я отвечаю. То а, есть а там вот финальный интервью, да. например. Э... А что такое публичность, надо, не надо? Что это такое? Что-что? Ну, вот. А, это, ну, в смысле, там, Инстаграм, Фейсбук, вот это ну это, Видео, утеп... не... ну, это утепляет, да, клиентов? Ну, это вообще... Ну, да ну не вот это ну, ну, я не знаю я просто этим сейчас занимаюсь ну как бы это дает результат колоссальный то есть я как бы людей не знаю они как бы ко мне обращаются как будто мы с ними ну с ними родственники я понял то есть ну как это значит будем снимать ну да это крутая тема ну это прохождение до квалификации но ты смотри вот где не ты получается ну как бы план то у тебя ну по передаче вот допустим ну, маркетинг, маркетингом, тысячу долларов, что это такое? Это, ну, если передавать маркетинг, то есть человек, которому можно тысячу долларов в месяц, ну, на аутсорсе, который будет следить там за сайтом, за всеми этими делами. Потому что у нас, в принципе, сайт есть, но мы лидов оттуда не получаем. А, это, ну, это именно управление с, э, рекламой и получение лидов, скажем ну, так. Ну, Google просто настроить или что? Ну, Google настроить, Facebook рекламу давать, э, где там Instagram, э, как этот, э, блоги, писать э, посты всякие. То есть вот это вот, контент-менеджмент, вот скажем так. Ну, я понял, но это, на самом деле можно просто с Google хотя бы начать, ну, Google настроить AdWords и туда закидывать там, я не знаю, ну, долларов 100-200. Да, не, у нас лиды очень дорогие. У нас, у нас клик э, за, на крышу, например, у нас клики от 5 до 10 долларов находятся. У нас же тоже бывает, допустим, там клик э, 2000 рублей, но его все равно умудряется там, там, по 100 рублей, там, по 150 максимум делать. Ну тогда нужно найти такого человека. Я никак не могу такого найти, кто мог бы настроить. У всех как бы... У них либо уклон на русский рынок. Я когда на русском рынке искал... Uh -huh. а, они не знают, как бы тематику хорошо, и они упускают э, ну, сленг, грубо говоря, американский, то есть они не могут э, правильно понять предложение, которое они пишут, составляют там в ключевых словах. А, не, ну, не состав, я тебе могу того, Не, два. я могу тебе просто сказать: ну, в любой теме, в общем, этот кто настраивает там контекст, он настраивает это собственником бизнеса, потому что собственник ну, больше знает слов, там, технических, еще каких-то. То есть ты можешь его подкорректировать, подправить, и как бы, он ну, даст тебе результат. То есть нету такого человека, который придет и тебе нормально контекст настроит, потому что он все равно не в, твоей, не, не в твоей тематике. То есть он не знает там узкопрофильных каких-то штук. Это как бы тебе надо с ним ну, заморочиться, вы создадите компанию один раз, вот, и, он, там, ну, как бы, и ты будешь на нее деньги закидывать, и он просто с ну, месяц там, или еще сколько-то проконтролировать, чтобы слива бюджета не было. Ну, вот это как mm -hmm. бы вот так делать, ну, без разницы хоть где. То есть нет я такой, понял. что, допустим, пришел директолог и такой сразу все настроил. Директолог вот на Яндекс Директе, например, у нас делают кто. Все равно он там с каких-то профильных штук не знает. Ну, я понял, да, это есть такой. Вот, а на Фейсбуке, на Инстаграме там аудиторию, в принципе, как бы одно и то же парсить. Ну, в общем, да -да. Это, мне кажется, ну, можно как бы что-нибудь придумать вот здесь вот. Ну, это гипотеза. Я, честно говоря, просто не хотел бы сейчас э, как бы бабки на это тратить. То есть я не знаю, что как бы в лучшем варианте, но сейчас залазить еще больше как бы какие-то оплаты, ну, мне по, кажется… Ну да, ну потому что есть. тебе либо сидеть заморочиться, либо пойти пять встреч сделать и три продать. Да, да. да. Как бы, пока такой вариант. То есть, а вот течение, смотри, кто там, у тебя есть? У тебя офис-менеджер уже есть уже? Выходит на следующей неделе. А то есть ты ему все передашь? Да. Прорабу ты тоже передашь, да? Менеджером по да, продажам. Да, вот это проджект менеджер, который я называю, да, это вот прораб. А ты а, сначала менеджер по продажам. Ты сначала менеджер по продажам будешь это, ну, как бы грузить, да? Получается. А потом сам пойдешь. Ну, то есть, сначала им встречу назначишь, потом сам ну, встречу назначишь Или как Не -не -не. это? Не-не-не. Не, я сам пойду, они, они сами будут идти. Я, то понял. Есть, э, я не буду никому ничего назначать сейчас. Мне, mm -hmm. мне надо самому идти. Mm -hmm. вот. а, да. Mm -hmm. ну, ну, окей, принципе, вот это у это... тебя в процессе, в принципе, я понял, да? То есть, офис <свец> видит... менеджер... Да, да, то есть, это то, над чем мне надо заморочиться, который я сейчас делаю, в принципе, который мне нужно передать mm -hmm. и вот оставить там, где я, грубо говоря, и заниматься ими и незавершенные дела там это тоже отдельно сколько ты я там ну тридцатку накинул ну добей до 100 mm -hmm. это. а добить до 100 окей okay. я, я буду искать потому что я думаю я, я насобираю но самое главное чтобы у тебя мозг сказал да это все ну как бы вот мозг, мозг говорит да это все. Но чтобы ты сделал, как бы у тебя бесконечности не было в голове, да, что у тебя ну, задача бесконечна. Чтобы я мо... понял. Мост такой говорит: да, это все. И ты когда начнешь выполнять, чтобы ты кайфовал, что список уменьшается. А когда возникают новые, просто записывать ниже. Да. Mm -hmm. Понял. Но... И то, что мелкие дела, тоже не игнорируют. То есть мелкие тоже записываем. Потому что заработать миллион долларов. А Я говорю, вон там. Стиральная машинка арендатором. Она мне уже неделю мозги колупает, эта машинка. Ну вот. Я не могу, мне не хватает времени, чтобы ее поменять. Ну, зара понимаешь? ну, заработать миллион долларов, у тебя вот мозги, как бы, думают, как заработать миллион долларов, и машинка арендатором купить. Это ну, как бы одни и те же килобайты ну, в голове. Ну, Я если... понимаю, да. Поэтому, ну, как бы, ну, то есть, но сначала нужно его до конца, ну, чтобы мозг сказал, да, это все, точно все. Чтобы ты когда удалял, смотрел, что было там, ну, 120, например, ты удаляешь там, потом 100, такой смотришь, 90 осталось, там, 80. Вот от этого кайф, чтобы ты начал получать. То есть, чтобы это, чтобы это стало не геморроем, а таким источником энергии, куда ты приходишь, делаешь ну, какие-то штуки, смотришь, что список уменьшается и начинаешь кайфовать. А потом у тебя начнут сюда добавляться, ну, как бы лучшие, ну, лучшие дела, допустим, как заработать там 2 миллиона долларов, там, 3, как съездить там куда-то, например. Как сделать компанию в другом регионе, там, например. То mm -hmm. есть потом, друг, потом другого уровня сюда незавершенные придут дела. А пока у тебя тут хлам, ну, как бы некуда. Ну, то есть у тебя как бы пространство, идти некуда другим делам впихнуться. Потому что у тебя тут, ну, пол, ну полный хаос. Вот, смотри, обязательно это сделай. Ну, больше стаих, как правило, если ты ни разу не делаешь. Чтобы мозг сказал, да, это все точно, все, конечный список. Я вот. yeah, понял. Я займусь этим обязательно. То есть, вот это очень важно. То есть, у тебя нет дел, ну, как бы, у тебя нет времени, вот ты постоянно говоришь, нет времени, вот как раз из-за этого. Ну и то, что задача не на всех ну, не переложена. Ну, ну да. Но ну, задачи ты как бы понимаешь, что надо переложить, а вот на незавершенки ты вообще время не тратишь. То есть ты не, поним... ну, как бы, не отображаешь, что они даже у тебя время сосут. Хотя, ну, если ты вот прям поймешь, сколько ты в день думаешь об этом, тут процентов 80 мыслей здесь, там. 10%, где деньги да. найти, и 3% как встречу назначить. И ты потом удивляешься, почему так мало как бы встреч, почему так мало клиентов. Да, да. Вот. Ну, что тогда жду от тебя этих новостей, что ты там что-нибудь уже ну, на, ну, продал, встретился, заключил договор Понял. там какой-нибудь. А, тогда вот во вторник мы вот эти еще смотрим у тебя. Ну, и вот здесь, да. вот, которые, ну, задачи там, ну, как бы, которые, ну, мои, да, то есть. Ну вот здесь вот там передал. Ну, то да. есть если ты что-то передашь, то напиши передал. Ну то есть желтенький, выдели, что передал. Вот. Я понял. И в незавершенках тоже, ну пиши готово. Ну вот здесь вот. Я понял. Ну чтобы ты потом посмотрел, что о, готово. Ну то есть в незавершенках сколько сделано, потом в завершенных. Ну вот в этих делах сколько готово. И тут то, что готово, готово, готово. Ну чтобы мог подценить. А потом еще финансовый результат посмотрел, что о, прикольно, вот он мой. Потому что ты вымотаешься эмоционально, стопудово, ну, когда вот это все будешь делать. Сюда зайдешь, смотришь, сколько ты дело перелопатил и всего сделал. И это будет как бы, ну, тебя душу греть, в общем. Я понял. Вот, что, есть да. еще вопросы ко мне какие-нибудь? А, нет, пока понятно. Угу. Ну все, жду победы тебя, чтобы ты, ну, это, сделал, ну, больше встреч там и это. И сотрудников нагрузил тоже. Однозначно.